Привет, дорогие друзья, с вами Мишаня, и мы продолжаем заряжаться новогодним настроением. И сегодня мы пойдем на ярмарку на Манежной площади. Погнали! Дорогие зрители, если у вас возникнет вопрос, куда же вам сходить на новогодних праздниках, то идите на новогоднюю ярмарку на Манежной площади. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных событий. С вами был Мишаня. Пока-пока.